Друзья, ну почему не работает Hold'em Manager 2? Почему не работает он? Он работал до этого, работал. Почему не работает Hold'em Manager 2? Hi there, Maxim. You did pretty well in a PokerStars. Итак, я хотел к вам обратиться за помощью. Дело в том, что а, сейчас я играю на PokerStars, а, открыл два стола. Значит, у меня, как видите, что английская версия, как вы видите, чек, бет, макс. Uh, все на английском. Uh, ну что хочу я спросить? Опять же, подскажите, если кто знает, кто может помочь. Дело в том, что когда я открываю Hold Manager, сейчас вот я открываю его, продемонстрирую, у меня до этого все открывал Сейчас после обновления новый движок аврора все-таки они, uh, команда PokerStas решила uh, его уже, как сказать, узаконить на постоянной основе, но у меня перестал работать Hold Manager 2. Никаких сигналов. Сейчас, вот как мы видим, он у меня запускается. Загрузка хендов, рук. Но все результативно. Поэтому огромная просьба помочь, подсказать. Где что, может быть, каких-то настройках, может быть, что-то еще. Но вот, как я уже сказал, до этого, до обновления, я открывал, все было настроено, все открывалось, э, статистика, все отображалось как надо. Сейчас вот я открыл, и не могу понять. Может быть, что-то надо сделать, ли ауты. Так, так, так, так, так, так, на это не то лобби тоже не то и сейчас вот мы подождем вообще там две раздачи уже все отображалось ну как вы видите пока что вот ничего не отображается 67 7 зайдем три больших байда поставим так это что такое а, но ну это смотреть ну ну ладно, да, посмотрим. А, здесь, короче, выиграли в ДАЛИЧ, деа... как это называется. Вот здесь вот есть такая вот... Где она есть-то тут. А, вот, дуэль, короче. А, здесь а, в дуэль Кто-то выиграл что-то. Короче, вот джекпот сейчас закрутится. Мне пришло сообщение, хотите ли вы посмотреть, выиграть ли этот человек джекпот. Я говорю, ну ладно, хочу. Сейчас посмотрим. Давайте пожелаем удачи. Это под ником Мардон. Чтобы ему выпал джекпот. Опа, она... Друзья, 30 тысяч человек выиграл. Я рад очень, что достался джекпот. Мардон. мардон Ха, Это ред, редко, но, ну, по крайней мере, я не, как сколько вращений было, не видел, чтобы кто-то выиграл джекпот. Тем не менее, выиграл. И что получается? Часть денег, я не помню, 50% вроде достается ему, 50% раскидывается на участников. Не помню правила игры. Ну, там какой-то какой часть прибыли и досталось мне, так сказать. Ну и тем другим, кто смотрел. Так, ну все, друзья, у меня холдом менеджер не работает, поэтому кто может помочь, пожалуйста, напишите в комментарии. Буду вам очень благодарен. Ну, в принципе. Настроение, вот черный. настроение черный. Цвет настроение черный. черный. Черный. мой Цвет настроения черный.